Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня у нас в обзоре фонтанный насос Амнигена pf 50 Что же он из себя представляет, что им можно сделать и что входит в комплект, его характеристики. Собственно, сам насос поставляется в разобранном виде. Вот насосик с подставочкой на присосках, чтобы далеко не убежал. В комплекте также идет тройник на... Подачу на сам фонтан и ответвление на альпийскую горку. Допустим, если у вас есть какой-то водосток, вы хотите подать туда воду. Перекрываем подачу на фонтанчик, открываем подачу и через шланг, заводим на альпийскую горку и вода самотеком стекает. И в комплекте точно так же 4 насадки. Насадки сменные, находятся на резьбе. И... Четыре. Раз, два, три. Четыре. Что они могут делать? Первое это просто кольцо. Вторая насадка. Это фонтан с воздухом. Третья и четвертая насадка это дождик. Разное количество отверстий позволяет получить разный эффект. Все это собирается на насосе и ставится нужная нам насадка сверху сюда. И получаем такой вариант. Установка данного насоса под воду не более трех метров. Данный насос мощностью 50 Вт позволяет создавать напор, высоту подъема водяного столба в 2,5 метра, и при этом его производительность составляет 35 литров в минуту максимальная. Что мы из этого можем получить? Смотрите. Насос Амнигена ПФ-50 это недорогое простое изделие, которое пригодится в принципе на каждой даче для организации будто небольшого фонтана или альпийской горки. Позволяет его использовать довольно долго продолжительно, так как охлаждение осуществляется за счет перекачиваемой жидкости. Единственное ограничение, температура этой перекачиваемой жидкости должна быть не более 35 градусов. Такой простой и надежный насос для фонтана. Кабель, питание в комплекте 10 метров. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго. До свидания.